можешь э, сотрудничать с Министерством обороны Российской Федерации, делать совместную коллекцию армии России, если ты сам не служил. Вот у меня есть, э, соответственно, ответ для всех тех, кто задает мне подобные вопросы. Вы можете ни на секунду не сомневаться, в том, что меда придет в наш дом, и наша страна окажется под угрозой, я, собственно говоря, приму все меры и стану на защиту этой страны, и буду делать это не хуже тех, кто служил. Доброго вечера, мы из Украины.